Друзья, только что я был на закрытой презентации компании Select Group, посвященную их новому старту. У них стартует новый проект рядом с их предыдущим проектом Пенинсула. Здесь практически на соседнем земельном участке, вот без преувеличения, вот на этом перекрестке будут находиться еще две башни, первая из которых стартует на этой неделе. Вы сейчас увидите закрытые кадры, которые я снял прямо на телефон с проектором. Это единственная информация, которая есть сейчас. Не ждите, пока появятся маркетинговые материалы. Они не появятся до старта. А большая часть квартир уже распродана. По словам представителей сейл-групп, в этом проекте они на пресейле распродали самое большое количество этажей именно вот этажами, то есть оптовыми сделками. Потому что ну, этот проект объективно привлекательный для тех инвесторов, кто хочет заходить на крупные площади, на крупные сделки. Об этом я сейчас тоже проговорю. Какие цифры, в чем выгода, какая а, стратегия инвестирования, какая схема перепродажи или аренды. А, кроме того, озвучу вам, что сейчас самое горячее можно здесь взять. И цены вас очень приятно уди удивят, друзья. Самый огонь этого проекта именно в цене. Миллион дирхам стартовая цена за one bedroom apartment в бизнес бэе, на границе бизнес бэе и даунтауна. То есть фактически этот э, дом стоит там одной ногой в даунтауне, в самом центре Дубая. Поэтому он называется edge, ну типа край, да? Друзья, об этом сейчас срочный обзор. Кто хочет инвестировать сумму, располагая деньгами в размере, начиная от 400 тысяч дирхам, то есть там примерно там, от 110-120 тысяч долларов, это ваш проект. Вы можете вложить эти деньги и потом, не вкладывая ни копейки, перепродавать уже готовое жилье, что даст вам самую большую рентабельность. Смотрим детали, друзья. друзья давайте вас сориентирую по ценам так сказать погружу в контекст вообще что почем, чем сразу с Пенинсулой. в Пенинсуле были студии студии были конечно дешевле вообще начинались они от 800 тысяч дирхам но это было давно как говорится давно неправда потому что ну последние цены на студии там были уже миллион сто миллион сто пятьдесят это этажи чуть выше среднего в последних башнях которые стартовали причем ну ван bedroom у меня клиент купил здесь ван bedroom за 2 миллиона с копейками да это один из самых верхних этажей с хорошим видом но это 2 миллиона с копейками за one bedroom согласитесь это уже немало другие проекты которые на бизнес-бэе стартовали ну например канал хейтс от дамаг недавно стартовая цена за студию была миллион двести пятьдесят пять стартовая цена за one bedroom миллион семьсот фактические цены были там э, хорошо если за 2 миллиона вы возьмете one bedroom э, с приличным видом можно привести и другие примеры да. сейчас рынок вырос за последний год но это Сели в группу, взяла И сделала стартовый прайс на новый проект За One Bedroom, как за студию А за Two Bedroom, как за One Bedroom Студии нет вообще и Когда я изначально посмотрел на то, что Ой, ну что-то локация уже такая скромная Относительно уже в сторонке, уже не первая линия канала Там небольшой земельный участок Думаю, не, наверное, это будет неинтересный проект Но они сделали просто лакомую цену И они запихнули внутрь Очень классный дизайн Офигенные лобби, обалденные интерьеры И сделали специально такое ориентичное и сориентировали этот проект именно на аренду долгосрочную краткосрочную, на бизнес-сообщество, на каворкинг. Это не для семьи, это не для детей. Вот чего там точно нет и вот чего там, если вы хотите для семейной жизни, для семейного отдыха, там не будет ни детских площадок, ни детских бассейнов, вообще ничего. Там будет более такая, знаете, такой вайп более тусовый, там будут большие два джакузи в бассейне, там будет бар на бассейне, там будет музыка, там будет два огромных спортзала, зоны камворкинга в лобби. То есть все на движуху рассчитано. И плюс там еще будет несколько этажей офисного центра. То есть это, эти квартиры можно будет сдавать или там продавать конкретно тем, кто живет, ну, кто работает на бизнес-бэе, у кого там бизнес, кто прилетает туда с деловыми визитами. Это вот такая история. В отличие от Пенинсула, где там большие пространства, там много там, каких-то зон игровых, семейных. Но при этом вы можете пользоваться всеми фасилити с Пенинсула. Вы можете пройти буквально 200 метров, вот без привлечения вот, отсюда, с этого перекрестка, вот по этой дорожке и зайти на Пенинсулу, и, пожалуйста, выйти на прогулочную набережную, вы можете пользоваться всей этой инфраструктурой, то есть вы ничего этого не теряете. И у вас топовые виды. Друзья, самое смешное, что новый проект Edge перекроет виды на Бурж-Халифа для Пенинсула. Ну, не полностью, но частично, но получается, что он стоит ближе, он прям граничит с Даунтауном, и здесь виды на Бурж-Халифа будут открываться прямо с первых этажей жилых, ну, там, первый жилой этаж, пятый этаж там ниже это подиум и можно брать прям самые низкие этажи и уже будут классные виды и это будет как раз минимальный ценник давайте еще раз проговорю по деньгам payment plan детально значит первый платеж это expression of interest его нужно носить уже сейчас потому что на момент официального старта не будет ничего распространено сейчас уже больше половины билдинга хотя вот только сегодня начались презентации для агентств я в первый день сюда пришел значит expression of interest составляет 50 тысяч дирхам его можно внести или либо наличными через меня, то есть вы можете перевести мне рубли на карту Сбербанка или я его внесу за вас в кассу. Либо вы можете оплатить по карте онлайн, если у вас есть ну, не российская карта. Дальше в течение двух недель вы должны до внести сумму до 20%, оплатить 4% налог. И следующий платеж у вас через полгода еще 20% от стоимости квартиры. И дальше вы забываете вообще про платежи. И очевидно, что перепродавать сразу быстро это не тот проект здесь. Здесь вы можете выждать, у вас никто не будет просить деньги потом за вами бегать по, этой, по плану рассрочки. Вы вообще не рискуете, что попадете в ситуацию, когда вам ну, нечем будет платить в моменте, и у вас могут отобрать квартиру, эти cancellation, так называемые Здесь нет такого риска. Вы опять же платите 40% и на 3 года до октября 26 забывайте забываете про платежи. И перепродать можете в любой момент. Вы сможете сделать прибыль здесь очень быстро. С такой ценой входа на основе низкой базы вы можете здесь себе сделать x3 на вложенные средства за период строительства. Это вполне реальные деньги, если вы хотите именно под перепродажу. Если под аренду немножко другой расчет, как я уже и сказал, это для тех больше, кто хочет брать этажи. Для вас можно вообще, то есть вместо покупки, например, вот сейчас думайте: реально. Вместо покупки одной готовой вторички в центре по цене там, скажем, 2 миллиона дирхам, вы можете вложить эти деньги как первоначальный взнос и купить сразу. Несколько апартаментов Ну может быть этаж, если побольше суммы у вас будет Либо просто несколько апартаментов Не так важно, потому что за этаж скидок не дают Ну вы можете взять сколько угодно Апартаментов, скидок вы не получите Потому что цена и так низкая Такой консервативный, строгий застройщик Они даже те, кто, вот он привел пример Чувак на презентации, говорит У нас покупатель один напрямую, без риэлтора Пришел, взял три этажа, мы ему не сделали ни процента скидки Поэтому вы можете взять, например, несколько квартир Использовать ваши 2 миллиона дирхампных первоначальных взнос Потом перепродать из них, там, часть, половину Прибыль на перепродаже окупит а ваше вложения в остальные квартиры, и вы просто в ноль выйдете, и у вас будет пассивный доход. Рой. Стремяйтесь в бесконечность, потому что вы полностью вернете вложенные средства Вот такая история, пишите, кому это интересно, мы вместе с вами более подробно посчитаем Друзья, давайте теперь сориентируем, что вам выбрать, какие видовые характеристики и какие варианты сейчас доступны Во-первых, Tower A, которая стартовала сейчас, она, ну как я вижу, имеет более лучшие видовые характеристики, чем вот следующая башня, которая будет стартовать Tower B Потому что на одну сторону все квартиры будут выходить напрямую на Бурж-Халифа, будут смотреть вниз на благоустройство бассейн, всю движуху и на бурш халифу А на обратную сторону будут смотреть все квартиры на Бизнес-Бэй и вот в частности на эту благоустроенную территорию Пенинсула. Но все-таки более премиальный вид считается на бурш халифу В частности, все двухкомнатные квартиры, то есть те, которые более дорогие юниты, больше площади выходят на бурш халифу Так обычно делают, там более премиальный вид дает более дорогим юнитам. Но есть два стояка, короче, есть очень ограниченное количество однушек, которые тоже туда смотрят на Бурж-Халифу их можно сейчас успеть взять. Цена с видом на Бурж-Халифа будет миллион триста-три миллион шестьсот Ну, где-то там миллион триста-миллион пятьсот даже. Вот за эти деньги можно взять one, one Bedroom. Там пусть это будут не самые высокие этажи, но они будут уже с хорошим видом. Как раз благоустройство, тихая сторона, нету шумной дороги. И вот наша любимая Бурж-Халифа. Либо вы можете взять вид на канал, он тоже будет премиальный. То есть здесь нет вообще плохих видов. Единственное, что самые низкие этажи, конечно, там будет загорожен этот вид. И там будет дорога немножко шумная, но они самые дешевые миллион дирхам, как раз это самые низкие этажи, вот на эту сторону, на сторону дороги One Bedroom apartment В принципе, если вы берете под аренду, например, под долгосрочную, то э, лучше сэкономить, я считаю, я считаю, лучше сэкономить, взять недорогой юнит, он все равно будет хорошо сдаваться, ну, либо просто, если у вас не хватает бюджета на что-то более дорогое, то все равно будет ликвидный юнит. То есть я считаю, что здесь нет каких-то таких э, вот самых неликвидных. Но вот именно для перепродажи, чтобы именно вытащить свои деньги вот прям, ну, быстро, с хорошей прибылью, Тогда лучше переплатить. Тогда лучше брать там миллион тридцать, как я сказал, но уже с премиальным видом. Плюс еще, вот эта вся пенинсула, она сдается примерно в одно и то же время с Эджем. Потому что проект, он более крупный, и хоть он стартовал раньше, но его строить будут дольше. У него у пенинсулы срок сдачи июль 2026 года. У Эджа сдача в октябре, то есть ну, буквально через несколько месяцев. И вы, соответственно, к моменту сдачи уже сможете пользоваться всей территорией а пенинсулы всей первой линии, прогулоченной зоной, оценки взять хорошие здесь и сейчас на при ну на пенинце тоже были цены хорошие тогда в самом начале как бы сейчас акценты сместись я думаю понимаете о чем я говорю а это была закрытая презентация селект группы я вам сейчас иду и все расскажу пока пока здесь не съели Итак, друзья, в этом проекте не было бы ничего примечательного, если бы он стоил, как его конкуренты прямые, скажем, студия – 1 200 one bedroom – 1 700 но у меня просто глаза горят заметно, да, что по цене там, в два раза меньше вы можете реально взять проект именно от надежного застройщика, хороший проект офигенного качества, ни разу не эконом, это, ну, конечно, это не элитка, но это такой добротный бизнес-класс от одного из самых надежных застройщиков рынка который построил Джумейра Ливинг здесь, в Марина гейт Самый крутой комплекс на Дубай-Марине, который строит Пенинсулу, у них еще есть данные проекты. Они реально на рынке заслуживают уважения, ну, примерно наряду с Эллингтоном. Просто они меньше строят, чем Эллингтон, хотя и тот-то немного строит. Вот, короче, вот такие проекты, вот штучные, они являются самыми доходными, самыми интересными на рынке. Пишите мне на WhatsApp, кому это нужно, бронируем. Именно вот сейчас, в эти дни, на этой неделе, сегодня, завтра, самый лучший шанс, чтобы взять что-то вот по такой цене, по тем начальным ценам, если вы хотите зайти, это сейчас. Пишите, с вами был Данил Продубай.